Бьде, пламя, И сегодня у нас бедоварс. Попробуем только две каточки только. Ну короче, ну короче, как получится. Güzel, после стрима я буду Прям серьезно. Просто он сейчас не покажет. Нашел эту силу, чтобы записать этот Так, а, а. Вот после только в одном. Где находится глеза? Я... А. Я слышу звук воды. Прям слышу звук а. воды. там? Ага. Кажется я нашел ага. Кто тут? Вот да, здесь есть железо ага. Здесь даже больше Чем мне надо, надо мне больше ага. Так И все ага. Я сейчас очень сильно испугался ага. Я опять испугался. А, Уже черных и белых вынесли. Белые, а ага. Как удивительно, что их вынесли в один и тот же момент. Удивительно, не правда? Ага. Сейчас надо застроить. Ага. Ковник строят. Ага. Понимаю. Человек сейчас сломает мне кровь. И мне физически хана. Чувак, ты чем надеешься? На ну, надеешься, а? Я не понимаю, вот прям серьезно. Я тебя сейчас не понимаю. Нач и надеешься. Я даже без брони сейчас берут. Нет, нет. А ладно, короче, мы проиграли. Ну ладно, что сходить. И что же он меня что? Ну-ка будто бы... Мы... второго желтый. Они в красном тиме. Понимаю. Ну ладно. А? Это. Это как называется? Как, -то, как, -то, как это называется? Как это называется? Я выжил! Каким образом? Каким ага. образом я выжил? Я же только что отправился на тот свет. А. Уйди. Уйди, просто от меня сейчас уйди. Уйди, нет, уйди, уйди, пожалуйста, уйди. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Упульси! <рекки> Эй, <рекки> <рекки> <рекки> <рекки> <рекки> не вышло. Ну ладно. Пройдем сейчас небольшой паркур, Оп-оп. Паркур-паркур. Новый. А не вышла. Ладно, приберем. Портал. И записываем Будварс. Ну давайте к красным подсоединимся. Мне лично все равно. Главное тебе. Я... Очень интересно, зачем же тут редстоун. Может они имитируют кровь. Они могут такое сделать, автор-карт. Так, если вы слышите на заднем фоне какие-то шумы, то, пожалуйста, не обращайте на это э, никакого внимания. Ну, бывает у меня э -э, система глючит. Ну, ладно. На самом деле это моя мама разговаривает по телефону. Да-да. А ты чё? Где мы? Народ, где мы? Кто? Тут есть где свет под... кто-то из нас проходится по нажимной плите? Кто из вас нажимает на плиту? Что происходит? Объясните мне. Это головоломка, что ли? Так, сейчас у меня вопрос. Насколько это коробка? Но у него гладкие углы. Кто из нас наступает на плиту? И что за бред происходит? Это типа какая-то головоломка, что ли? А, народ, хотите прикол? Мы с моей командой под. Карты, там, где командные блоки находятся, но они еще под этим слоем. Мы, мы просто победили. Понимаешь, мы просто победили. Нет, пытаюсь разглядеть там хоть что-нибудь. Хоть каплю желудки. Нас уже вынесли? М. М. Вы убирайте. Эм. Там да, мы реально красные. И у нас осталось... Стойте. Ага. Кто? Кто? Чел, давай сюда. Не знаю. Как... Ладно, будь что будет. Тут что происходит вообще, ребята? Ага. Нас было шестеро, трое врохнули. Осталось ага. теперь я и этот чувак. Ага. И вот этот вот. Ага. Остается только лишь ага. надеяться на какое-нибудь чудо. Ага. Я прямо отчетливо ага. слышал. Ага. под нами какие-то звуки. делать то чувак ты <сёк> где белый <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> ладно вернусь как бы <сёк> что-то интересное случилось интересное нас теперь осталось <сёк> двое я и тот белый игрок остался лишь один <сёк> <сёк> зеленый и желтый как, з... как видно они лидируют Синий также по-прежнему их шестеро, и у нас идет время. Сколько это время будет длиться, я не знаю. А, ой, короче, он ко мне пришла обычная идея просто покинуть это место. Потому что здесь тут нечего делать. Привлекает внимание человечка. Короче, какая там там команда? Нет. А вот нашел. Прощайте, мейт. Ты был лучшим партнером для меня. Ну что ж, продолжаем игру Хотя это и была последняя катка. Ну ладно, давайте напоследок последок билл сыграем. Так. Чего? Тих. Чего? Ну, чего вы все зависаете здесь? Стоп, Костя. Нет, не Костя. Все просто завис. А, понимаю. Ан меня закинула. Давай я с тобой буду. Зим по 3, 3, 8. Так, что у нас здесь? Лампа, глобус, пирог, капитан Америка, подарок. За подарок голосуйте. Лампа. Я вам что, на строителя ламп похож? Хорошо, попробуем сделать. Так, я сделаю по виду своей лампы. Так, сделаем на шесть блоков, она у меня круглая, так что я попытаюсь сделать круглый. Ты дурака. Ну ладно, мне все равно на него. Мне лишь только бы быстрее закончить свою лампу. Она у меня вот такая вот беленькая, и где-то вот тут еще на один блок, потому что иначе мне не хватит места э, этого. для кнопки. Она же у меня одна, эта кнопка. Да, пытаемся сделать круг в Майнкрафте. Что может быть лучше? Действительно, ничего. 2, 3, 4, 5, 6. Да вы что, смеетесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, это бред полный. Надо заново все переделать. Капец. Я вообще лампу не могу ставить. Кажется, что что-то, что-то, что-то, это легко. А с, другой, а, с другой стороны, это очень сложно. Ну, у нас всего десять минут осталось. Ну, есть время, чушька. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, у нас осталось 9 минут. Кажется, что десять только осталось. Так, нет, у нас осталось девять минут. Чел думает, что нужно построить ламу. Но у нас в порядке очереди лампа. Короче, я в последние секунды поменяю пол на черный цвет. Так. Вот, бетон. Ой, извиняюсь. Вот так вот кнопка у нас выглядит. Тупо, я согласен, поэтому я предлагаю стоять вот так. На Пакмана похоже, да? Если нет... Ч... Чего? А что так... А что так можно было, что ли? Я заканчиваю лампу и, и попробую также сделать. Каким образом это было? Что и как это было? Кого это было? Он чё, куку, что ли? Чел, который подлетел здесь у нас. Теперь нам нужны лампы. Зачем я эту часть столько застраивала? Непонятно. Для самого себя, наверное. Надо закончить я хочу проверить этот эфхаб вот так вот вот так, вот так вот подпитываем все эти лампочки Я сейчас не разговариваю, потому что я сейчас в напряжении находился. Под электричеством. Так, так, так, так, готово. Ну, в принципе, примерно вот так вот выглядит моя лампа. Ну, ладно. Так. Литры. И где-то тут у нас должны быть фейерверки. ну ладно попробуем сделать сами для начала попытаемся для начала найти поняли то что это бесполезно берем бумагу и по моему порох где порох нам нужен порох вот он Таким образом, тот человек летает. О! Это реально работает? Чего? Я на следующей телефон. Как это работает? Я потерялся в управлении. Это реально работает. Как? Объясните мне. Серьезно? Ты только сейчас это... осознал? Смотрите. А, ой. Это. Сними крылья. Чел, что ты делаешь? Что это такое? Ты зачем сломал мое творение? Я смог заглянуть, что за другими вратами. Этот баг работает. Мы не, за... Мы не только поиграли в Бодварс и Билл Мы проверили баг с литрами на этом сервере. Ну ладно. Ребят, тут, короче, решил я полетать немного. Наткнулся на человека, теперь меня просто тянет на мою территорию. А я даже не могу взлететь теперь. Хорошо. Давайте успокоимся и попробуем. Давай, давай, жидко, жидко, жидко, жидко, жидко, жидко. Хорошо, не вышло. Чел, здорово, привет! Тут это, тут непредвиденное обстоятельство. Вы посмотрите на него. Как баран, как на новый ворот. Смотрит на меня, как баран на новый ворот. Вот, вот так вот, правильно. Он такой... Ты что тут делаешь? Ты как сюда попал? Чувак, это... Не поможешь, а? Пожалуйста. Это а а то, а то, а то я тут то, то, пока не справлюсь один чувак, ты все вообще не замечаешь меня? Чел, чел, алло. Чел, я тут. Чего? Да ладно. Здорово. А, настрое. А, так у тебя даже тут темное время суток. Вы понимаете, я все время находился вон там. В принципе. Кофе, соус, Спасибо вам за просмотр. С вами был Ура Шихара. Всем пока-пока.